Приехал тут сегодня к товарищу, попросил он меня залезть на крышу, заделать трубу. Сам он не может ввиду возраста, поэтому попросил меня. В этом видео я покажу, как утеплял трубу для отвода продуктов горения газового котла. И для чего это нужно. Такой у него домик. Голубая ель. Красота. Хуже забираться придется вот по этой лестнице. Розовый сад или сад роз, не знаю как правильно. Вот здесь они жарят или как пекут, готовят шашлык. Здесь это у них уголок отдыха. Видите, как классно. Ну, а там уже соседи. Конечно, перед началом работы необходимо подготовить инструмент. Зашел я тут подальше, чтобы пену попробовать. Монтажная пена пролежала несколько месяцев. Причем хранилась неправильно. Далее я постараюсь рассказать, как нужно хранить ее правильно. Пена греется, а мы пока пойдем лестницу подготовим. А то слишком уж что-то она жиденькая. Чтобы себя обезопасить, прикрутил новыми саморезами с перекладами Все-таки придется подниматься по ней на высоту более 7 метров. Залез я на крышу. Дома Такой вид здесь Видите, местами больше, чем сантиметр. Ремонт нужен крыши Так, а вот эта труба От камина, а вот та вот газового оборудования От печки газовой Где-то заходит Больше чем пол пальца в щели Здесь вот вообще насквозь верхняя часть за годы эксплуатации газового оборудования, из-за того, что труба не утеплена, раствор выкрашился из швов между кирпичом. Знаешь, вот чем бы здесь нормально было? Герметиком, силиконом. Дмитрий, что мне зацепил пену? Вот она. Сейчас за все вот эти щели. Прохожу все места, которые выкрашились в кирпичной вкладке монтажной пеной. Пена будет связывать кирпич вместо раствора. И дополнительно утеплит ограждающую конструкцию дымоходную трубу. В данном случае кирпичную кладку. Но для тех, кто делает дымоход заново, можно в качестве утепления использовать каркас, обшитый металлом и утепленный несгораемым утеплителем. Это облегчит конструкцию и снизит статическую нагрузку на конструктивные элементы вашего строения. Вот видите, значит, раствор хорошо стоит решили вот эти щели заделать герметиком. В отличие от раствора в швах вкладки, раствор, который уплотняет дымоход сверху конструкции, был изготовлен относительно недавно и под уклоном, поэтому он сохранился лучше. Микрощелки заделали между трубой и раствором, я думаю, еще постоит не один год. Замазываю вот эти щели герметиком, а вот здесь вот мох тоже отковыриваю, старый герметик отковыриваю. Да, говорит, делал примерно лет пять назад. Ну вот. И считаете обслуживание этого объекта, так сказать, вот этой трубы, видите, насквозь, прям щели насквозь, потому что там не было утепления, то есть плохой утеплитель был. Вот она и развалилась труба. То есть, когда вы делаете газ или вообще все, что угодно, надо трубу утеплять, тогда она и держит, чтобы не образовывался конденсат вон там внутри. Ну вот, еще одна напасть. Вот это... Пена хранилась вот так вот Ну это не я ее хранил, хранил мой товарищ И газ потихонечку Тут всякие щелки вышел И смотрите Пол баллона пены И он оттуда не идет, эта пена Она, вернее, не идет Почему? Потому что газа нет Вот на солнышке немножко поли полежит Нагреется, видимо, то, что еще есть внутри вылазит и все на этом храните пену правильно то есть хранить ее надо вот так вот тогда в любой момент через два месяца через три берете и она работает пока Дмитрич уехал за пеной я вот тут сейчас сяду сверху на трубу и покажу вам окрестности вон там строится магазин одной из торговых сети вот это завод бадов бывший Руководитель нашего города, глава города Мухортов построил. Так, вот эта подстанция, видите, по проводам идет ток высокого напряжения. Ну, а там они перебатывают. Там вот, где краны стоят, я не знаю, что там сейчас строят. Вот смотрите, слева это детский сад. Справа 16-этажный дом, березкой закрывается, называется Демидовский парк. Так, а это поселок. Рассвет, вот, который сейчас вот вы видите Дома, это поселок Рассвет Действительство этого поселка началось еще э, в конце 90-х, по-моему Десятые, а, нулевые годы строились Десятые годы тут все добавлялось Ну, более-менее обжитое место, нормальное, так сказать Можно сказать, даже престижное в нашем городе А вот где машины едут, это улица Спасская Ну, а вот и Дмитрий едет с пеной Видите, на велик магазин съездил. Все, сейчас дело пойдет. Прибыла новая. Если я вот так запеню, оставлю место для раствора Покажу потом, как у меня получилось Трубу запенил, перетер, пусть она сохнет Вот это все дело потом подсохнет Подметем, мы еще будем вот эти гвозди менять на саморезы Поэтому это еще все уберется Ну вот такие дела, то есть для чего это все было сделано? Чтобы труба газовая была в тепле А когда она в тепле, в ней образуется меньше конденсата Конечно, ее можно было вот так вот все подрезать Но опять же, она тогда будет ниже конька И здесь меньше вот, вот этот кусок меньше бы скапливалось конденсата. Так что утепляйте трубы, особенно которые на улице находятся или в чердачном помещении, тогда будет у вас. Она будет стоять долго и служить хорошо. Вот теперь надо слезть еще 9 ступеней, у которых длина по полметра. Высота вернее. Слушай, ну давай лестницу немножко переделаем. надешь а Я заготовлю. Ты посмотри, я не могу достать. Как -то... Между ними.